Беговая дорожка Energy Fit 510T предназначена для домашнего использования. Длина бегового полотна составляет 110 см, ширина 39 см. Двигателя с пиковой мощностью 2 силы будет достаточно для бега со скоростью 10 км в час. На LCD-дисплее можно отслеживать скорость, дистанцию, время и потраченные калории во время тренировки. Сенсорные датчики пульта находятся на рукоятках. Тренажер 510D доукомплектован вибромассажером. 510 модели компактны и удобно передвигаются благодаря транспортировочным роликам.